увидеть вас в музее, посвященном истории Одесской Переасовской церкви. Но, как вы знаете, история Одесской Переасовской церкви тесно связана с историей вообще баптизма у нас в Одессе. Уникальная история баптизма Царской России. В Царской России в середине 19 века баптизм зародился независимо друг от друга в трех местах. В принципе, это на севере страны, это в Ленинграде, в тогдашнем Санкт-Петербурге. И надо отметить, что баптизм в Петербурге был аристократического характера. Там были зажиточные люди люди, знающие вкус жизни, знающие смысл и на юге, это Тефлесе, нынешнем Тбилиси там были более зажиточные в плане материального это были помещики, богатые люди и у нас в Одессе, на Одесске которые представляли более низкого уровня люди в плане более бедные, более простые поэтому наш одесский баптизм он уникальный тем, что он простой своей бытности, в своем богословии, в своем опыте. И я хотел бы вам рассказать немного о том, как здесь у нас в Одессе зародилось, зародилось такое движение под названием «Баптизм». Первым баптистом, который поселился у нас в Одессе, был Яган Виллер. Он был этническим немцем, родился в Запорожье. В 1875 году переезжает в Одессу. Кстати, это тот же самый Виллер, который в 1884 году организовал первый съезд баптистов в Васильевки и впоследствии на этом съезде они учредили союз баптистов э, русских баптистов и был их председателем два года. Впоследствии ему надо было эмигрировать за пределы царской России, так как начались преследования. А первым славянином, первым нашим этническим русским э, баптистом в Одессе был Иван Васильевич Лисицин, который в 1872 году принял крещение от Михаила Ратушного в селе Основа. А уже в 1975 году в Одессе на Ольгусом спуске строят пекарню. Он по профессии был пекарем, и они пекли хлеб. А как все баптисты, хлеб был очень качественный, они пекли очень добросовестно и продавали недорого. Поэтому много людей из Одессы приходило и покупало этот хлеб. Посредством продажи хлеба он рассказывал людям о Христе и о Боге. И таким образом уже спустя 10 лет, в 1885 году, образовалась первая церковь на Слободке. Куда, кстати, и начали приходить люди разных профессий, разных сословий, богатые, зажиточные и бедняки. Надо отметить, что Одесса, это Одесса была и остается визитной карточкой всей страны. Это были ворота своеобразные, куда приезжало много людей за счет того, что здесь был порт. Одним из таких выдающихся личностей, которая посетила наш город, был Василий Горьевич Павлов. В 1907 году, в возрасте 53 года, он переезжает сюда в Одессу с целью поддержать, помочь верующим, ободрить их. Это был уникальный человек, выдающаяся личность, искренний христианин, который посвятил свою жизнь Господу. Он знал 26 языков свободно на них общался, проповедовал каждое воскресенье, был главным редактором журнала «Баптист». Именно при Василии Гурьевич журнал начал выходить еженедельно. Интересно, что Василий Гурьевич любил разные инновационные идеи. Одна из таких идей была, что в журнале, христианском, сугубо христианском журнале публиковалась светская хроника новости с целью, чтобы расширить аудиторию читателей. Таким образом, этот журнал продавался не только в узком кругу верующих, но и вообще повсеместно в городе. Также его из идей была в том, что он организовал и объединил разные хоры с разных баптистских церквей, которые уже существовали в тот период в городе, и по вечерам, по выходным они проводили такие концерты духовной христианской музыки. И вот, кстати, хочу представить вам экспонат, который у нас сохранился. Это программа, датирована 25 марта 1910 годом, это составлена лично рукой Василия Горьевича Павлом программа вот такого мероприятия. И интересно заметить на 28 пункт, где написано «Речь Василия Гурьевича Павла. Сегодня уже привыкли мы говорить, проповедник будет проповедовать проповедь, а вот в то время, сто лет тому назад, говорили, что это будет э, с речью обратиться к нам брат Василий Горьевич Павлов. Он был такой... Э, интересный человек но в четырнадцатом году перед началом войны ему надо было э, покинуть пределы Одессы по причине того что в основном в основном в царской россии баптизм отождествляли с немецкими колонистами а с, появлением, с приходом э, или с началом первой мировой войны э, баптистов начали больше прищемлять. поэтому Василий Гурьевич э, к сожалению покинул наш город в двадцать первом году в Одессу приезжает Варнаев с которого связано появление 50-й движения, в результате которого здесь братьям-баптистам надо было оказать какую-то духовную помощь. И руководство Союза Баптистов в Москве приняло решение, чтобы нас э, к нам в Одессу приехал Петр Ефимович Щукин. Он сам в Сомске был рукоположенным, рукоположенным служителем. Вот его фотографии, выйти сверху. И вот когда братья ему предложили, чтобы он поехал к нам в Одессу, переехал с женой на постоянное место жительства, как истинный семьянин, хороший баптист, он впервые, э, в первую очередь сказал об этом своей жене Ольге. Вы видите ее фотографию. И он сказал, что братья мне поручили, чтобы мы с тобой переехали в Одессу для помощи и поддержания верующих. На что она ответила, что братья поручили тебе, а мне Господь Бог ничего не сказал. На тот э, период жизни у них уже было две дочери, сын, э, дом, хозяйство, сад. Э, интересно, что он послушал свою жену, он согласился с ее мнением. И решил, что они переезжать не будут. Но на какое-то короткое время они переехали, он приезжает в Одессу, посещает верующих, совершает вечерю Господнюю, ободряет, молится. В это время, когда он уехал в Одессу, здесь там у нее, там в России, заболели его дочь, дочери и умерли в один день. Потом в городе разразилась гроза, мол, мне ударила в дерево, сгорел веса. Какое-то время спустя сдохла вся скотина. И таким образом Ольга поняла, что Братья сказали мужу, а ей проговорил сам Господь. Она покоит вещи, собирает, берет своего единственного сына, который остался в живых, и приезжает к мужу в Одессу. Вот на этой фотографии вы увидите, что Петр уже сидит в центре. Это верующие деситы окружает его. Эта фотография датирована 23-м годом. А уже на вот этой фотографии, обратите ваше внимание, 26 год, 28 февраля, Петр также находится на фотографии. И они уже смогли два года спустя, как он переехал в Одессу, провести съезд русских баптистов здесь у нас в Одессе. На этой фотографии вы видите тоже руководство церкви этого периода. Брат Павлов в центре такой представительный мужчина. Давайте перейдем дальше. Начало 20 века. Тяжелая экономическая ситуация у нас в Одессе. Трудно жить, а тем более быть верующим, не воровать, не красть. А без этого в Одессе было практически невозможно прожить. Но тем не менее. Кузьма Иванович Дорофеев поэт большой великий деятель начала баптистского движения в Одессе кстати вышла его книга хочу вам представить под автором Вера Радославова в этом году издала книгу отец любви, любит называется отец любит воспоминания стихи фото о Кузьме Ивановиче Дорофееве вот его дочь Тамара организует молодежь и вместе с молодыми людьми начинают лепить вот такие горшки глиняные горшки кстати это Поднанный экземпляр, который сохранился у нас в нашем музее. Делают такие горшки, обжигают их, как-то так красиво их украшают, разукрашивают, и у нас на привозе их продают. Интересно, что их начали покупать. Покупать и выручку, они их продавали довольно-таки э, недорого. И выр на выручные средства арендуют помещение для того, чтобы собирали сверочек. Таким образом, в начале уже 20 века молодежь была активным участником труда на Ниве э, Божьей. Начало 30-х годов, уже в 1937 38 году, году, в Одессе не осталось ни одного рукоположенного служителя. Всех органы НКВД э, ликвидировали, либо расстреляли, либо в сибирь. И вот хочу обратить буквально в нескольких словах, рассказать историю Ивана Семеновича Тони. Молодой человек в возрасте 29 лет делает предложение своей невесте Лидии Андреевне, она соглашается, дает ему положительный ответ, покупает платье, назначает эту свадьбу. И вот было предположительно, что они совершают бракосочетание в определенный день. А надо сказать, что Лидия Андреевна была дочерью регента Хора, который, в принципе, единственный остался на тот период, которого не репрессировали. И вот с целью, чтобы как-то повлиять на руководство церкви, которая осталось власти, НКВД арестовывает Ивана за неделю до их свадьбы и таким образом шантажирует Лидию Андреевну ей предлагается два варианта либо она идет на сотрудничество и тогда Ванечка будет жить либо э, она его больше никогда не увидит так и случилось она выбрала именно второй вариант она предпочла верность Господу чем сотрудничество с властями и Ване приговорили высшую мер наказания расстрел а Лидия Андреевна так и осталась одна всю жизнь верная Господу и никогда больше замуж уже не выходила, хотя у него были разные э, возможности. Э, для исторической прав правды надо отметить, что здесь, на пересыпе баптисты э, собирались раньше, чем 42 год. Конечно же, официальная дата образования церкви в Одессе э, на пересыпе был 42-й год, но верующие собирались э, гораздо раньше. А Пересыпь, как вы знаете, это освоенный торт, где то море разливается, то лиманы выходят из берегов, поэтому здесь люди не сильно хотели селиться. Но первые поселенцы были в середине всего лишь 19 века, здесь на территории Переспи. А вот первый баптист, который поселился у нас на территории Пересыпи, был Денис Петрович Назаренко. Вот его фотография, он с супругой своей и брат его Лагвин. Вот братья Назаренко, они здесь на территории Пересыпи, получили довольно-таки хороший участок земли. Большой двор, где они могли гостеприимно принимать верующих. И молодежь любила уже с 1900 года приходить сюда на Пересы для общения друг с другом. Во-первых, было недалеко море, куда можно было сходить, сходить покупаться. Во-вторых, у Назаренков был большой двор, где можно было за столами с фруктами, овощами, определенными напитками хорошо провести время, пообщаться, помолиться и иметь общение друг с другом и господом. Вот такой краткий экскурс в историю появления баптизма у нас в Одессе. Благодарю вас за внимание. А дальше вы перейдете к кому? К Иванке, которая расскажет более подробно о том, что же происходило дальше с нашими братьями и сестрами в советской, в советской Украине того времени. Спасибо. Все, кто следующий? Давай, Иванка. Второй период истории Одесской Пересовской Церкви начинается с 1942 года по 1960-е годы. И как вам уже известно с первого периода, что в, это, в эти годы в Одессе нет ни одного рукоположенного служителя. И вот в 1942 году в Одессу возвращается из плена Григорий Никитович Лагвиненко. И он начинает собирать братьев и сестер и молодежь вместе, и они начинают петь и разбирать Слово Божье. Он был очень музыкальным человеком, вот свидетельство это ноты и музыкальные инструменты. И вот как вследствие этого его работы и служения в 1942 году, 12 июля, прошло первое крещение. Было восемь крещаемых. Об этом мы узнаем из письма Лидии Тимоновой, она же Родославова. Она написала, что было восемь человек крещаемых. К сожалению, у нас только 6 фотографий. Что крещение проходило в Куяльницком лимане. Она также описала свои чувства и переживания в этот период, в этот день. И что он был очень важен для них. Также вы можете здесь увидеть фотографии молодежи, того периода, как они сфотографировались и собирались. Также в этот период с 1942 по 1960 год в Пересовскую церковь приезжает очень много братьев и сестер из других областей и из других сел и хуторов. И вот однажды приехала семья Николая Шевченко. И он начал активно служить Господу в Пересовской церкви. Его предложили на рукоположение в 1944 году, но уполномоченный не разрешил, и его рукоположили аж в 1948 году. Здесь вы можете увидеть его Библию, документы о освобождении от отбывания срока. Также в 1938 году он женился на девушке Екатерине Довгань. Там вы можете увидеть фотографию его и его жены. Также такой факт был, что его жена в детстве э, перенесла на своем лице 12 э, операций, а у него не было глаза. И эту семью э, очень э, теплыми воспоминаниями э, о ней хранят, хранит молодежь того периода. Они рассказывают, что... Э, в любое время, когда они могли прийти к ним, они всегда были рады их видеть, они встречали их с чаем и с тем, что, что они могли предложить к столу. Также есть вот фотографии уже позже, периода молодежь и дети, которые были в церкви. В этот период... Иван Якимов — это первый поэт на пересыпи, известная поэма о строительстве молитвенного дома в 1956 году. Он написал ее. И другое стихотворение «Дерзай, молодежь». Также приезжают такие служители, которые продвигали музыкальное служение. Это Сергей Барушка, руководитель струнного оркестра. Пересовской церкви конца 50-х годов и регент хора начала 60-х годов. годов. Федор Иларионович Руденко, регент хора Пересовского, более 10 лет. Он, его вспоминают как очень строгого и ревностного служителя он если хор сходил с тональности или ошибался он мог просто собрать свои ноты и уйти с богослужения также он говорил чтобы стать хорошим хористом нужно как минимум год посещать спевки хора и разрабатывать голос. Также был еще один поэт, это Зиновий Фомиджулай. Он Также вышла его вот недавно музыкально-поэтический сборник, его стихов. Он пишет о величии Бога и о своих отношениях с Богом. Примерно 50-е годы избирают на служение дьякона Василия Ефимовича Лагвиненко. Это очень ревностный служитель, который умер в 2009 году. Что интересно, что в 1945 году он был мобилизирован в армию в Болгарию. И он писал дневник, вот это его дневник. Он описывал свои переживания, свои чувства о том, что Бог творит в его жизни, и как Бог действует в его жизни. И вот однажды он потерял этот дневник. Прошло несколько, несколько месяцев, и одна учительница, болгарская учительница, нашла этот дневник. Ей пришлось выучить русский язык, чтобы прочитать, что там написано. И прочитав, она ее это очень затронула. Она никогда не видела таких отношений с Богом. Ей захотелось увидеть этого человека и вот она э, дает заметку объявление в газету о том что она нашла дневник солдата и что как он повлиял на нее и василий ефимович лабиненко встретился с ней и они это было очень большим свидетельством для этой женщины и э, для всей ее семьи Хотелось бы поподробнее рассказать о молодежи, а именно о Зое Григорьевне Лагвиненко. Это дочь Григория Никитовича Лагвиненко, основателя Пересевской церкви. Она была очень активной сестрой, и когда... Она, э, были какие-то нужды у братьев и сестер пожилых или просто нужды у братьев и сестер. Они вместе с молодежью собирались и посещали этих братьев. Она очень красиво играла э, на гитаре, они вместе пели и общались. Ее можно назвать первым неофициальным лидером молодежи того периода. Также хотелось бы рассказать историю из ее жизни, э, когда ее, его, ее папу э, Григорий Никитович Лагвиненко вызывали... Э, на, на встрече КГБ, то один раз ему сказали, что э, в следующий раз, когда мы тебя вызовем, ты уже не вернешься семью, то есть прощайся со всеми своими детьми. И его жена Вера, э, ему всегда была готов, готовила ему сухари. И вот был такой случай, что э, возле их дома проходили конвой э, арестованных евреев, которых вели в Березовку, чтобы там уничтожить. И если люди помогали им, чем-то хотели что-то дать, или воды, или какой-то еды, то их арестовывали, или могли вместе с ними э, этот конвой и увести. Но Вера, эта жена Григория Никитовича, дала сухари своей дочери и говорит, если будет такой момент, когда... Э, кто-то надзиратель не будет видеть, ты должна отдать эти сухари э, евреям, которые проходят. И вот Зоя Григорьевна, играя возле этой дороги, отдавала сухари э, нуждающимся людям. Эта доброта ее проводила через всю жизнь. Она была очень доброй и э, благочестивой э, сестрой-христианкой. Э, также приезжают... Э, Пересовскую церковь, я уже сказала, что много братьев, которые приехали из других областей и из других сел. И вот приехал Евгений Захарович Иванов. Это его считают вторым руководителем молодежи Пересовской церкви конца 50-х и 6, начала 60-х годов. И также Иосиф Данилович Бондаренко. И они вместе начинают активно, активно объединять молодежь и изучать вместе с ними Библию. И вот эти таблицы, которые мы видим, это подлинники. Они рисовали, чертили их, чтобы молодежи было проще запомнить названия, даты из Библии. Что интересно, они приехали учиться в высших учебных заведениях. Иосиф Бондаренко учился на отлично. В Одесском институте инженеров морского флота. А Евгений э, Иванов учился в политехническом институте. Они учились на отлично, но это не мешало им активно служить Господу. И что интересно, что их исключили на четвертом курсе институтов. Они не смогли закончить и получить высшее образование за их э, убеждения. Очень много братьев и сестер также не, не смогли закончить и даже вступить в высшие учебные заведения. Также хотелось бы еще напомнить о поэме, которую написал Иван Якимов о строительстве дом, молитвенного дома. Мы из нее узнаем, что каждый брат, что каждый член церкви чем-то помогал в строительстве молитвенного дома. И вот, 1958 год. Члены церкви решают строить молитвенный дом. Но не было финансовой поддержки, не было финансов вообще, это по военные года, люди не... не... Но было трудно не только с финансами, но и с материалами, которые нужны были для строительства. И очень трудно было их достать. Но братья э, смогли достать лес, который нужен был для строительства. В работе принимали участие все, и братья, и сестры. Мастера работали с утра, а, а молодежь работала вечером и ночью. После тяжелого рабочего дня они... Э, Просто брали гитары и шли на море и пели песни. Также есть факт, что воспоминания о том, что молодежь просто сидела на стенах молитвенного дома и пели, и общались. В этот период молодежь очень дружная. Они вместе собираются, общаются и поют. Они вместе учатся петь, играть в хоре и в оркестре. И вот стройка началась весной, закончилась осенью. 7 ноября состоялось торжественное открытие молитвенного дома. Было очень много гостей с разных церквей, с Елинской, с Городской, и также э, гости из Молдавии. Э, все были очень рады, да, не предвещало ничего э, какой-то беды, но приехал уполномоченный по вопросам религии и от, отстранил от служения Николая Шевченко и Василия Ефимовича Лагвиненко. И опять церковь остается без рукоположенного служителя, и члены церкви решают, что нужно выбрать человека, который будет занимать их место. И был брат, который приехал в Березовскую церковь из Белоруссии, и он был одним, одним только братом, который был рукоположенным. Но он был уже пожилым, ему было более 60 лет, и он не хотел принимать это служение. Но кинул жребий, братья... Братья кинули жребий, и все-таки жребий выполнено Алексея Новицкого, этого брата. И он взял на себя эту ответственность. В 1958 году... В конце 58 -го года церковь опечатали, молитвенный дом, и братьям и сестрам не было где собираться. Они собирались просто дома и общались, где могли, кто приглашал. Но власти запрещали и разбивали окна, были обыски и аресты. Также есть факт, что был такой случай, что молодежь просто сорвала печати и зашла в молитвенный дом, и начали петь и общаться там. Но власти запрещали это все. Также в этот период... Активно проповедуют проповедники, которые... вот Иоанн Степан Стесленко он приезжий, он приехал э, в Одессу. Э, он был очень умным человеком. Он, он свои проповеди очень детально прописывал, все конспекты. Э, и его проповеди очень часто э, подбадривали всех членов церкви. И Константин Степанович Радославов очень его вспоминает очень горячо и тепло вся молодежь, все члены церкви. Что интересно, вот это его Новый Завет, который ему подарили. И с этим Новым Заветом э, э, э, есть история, которую он всегда рассказывал, что в начале 50-х годов, годов ему приснился сон, что он видит на небесах золотыми буквами написано «Искренне служите, он скоро придет». И в памяти об этом он носил вот эту повязку у себя на руке. И после прошло примерно 15 лет, ему дарят такой новый завет э – один проповедник из Западной Украины, и что интересно, она была подписана этими же словами. «Искренне служите, он скоро придет». И его темы проповеди всегда были э, насыщены э, ободрением э, всей церкви. И... Он всегда проповедовал, часто проповедовал на теме втор... по теме Второго пришествия Иисуса Христа. Также вот это его талончики, которые он выписывал, стихи из Библии по темам. И когда у него не было времени читать Библию, он просто вытягивал какой-то стих и говорил, что хочет мне сказать Господь сегодня. И вот заканчивается наш период, это 58-59-60-е годы. Многих братьев сажают в тюрьмы и высылают в ссылки. И эти проповедники, и эти братья, которые есть в церкви, они все подбадривают и помогают пройти все испытания и проблемы. И вот заканчивается период основания церкви. Следующий период, период уз и скорбей, вам расскажут дальше есть. Здесь только... Итак, хотелось бы рассказать о следующем периоде нашей церкви. Это период, достаточно большой период в 17 лет. И период, который мы, скажем, озаглавили, который мы называем период Узи -Скорбия. Это период, который начинается с 61-го и заканчивается 78-ми годами. Почему мы называем этот период периодом гонений или уз и скорбей? Потому что в этот период очень многие братья нашей церкви, братья пирогресской церкви, были арестованы и отправлены в, далек, в далекие места двания заключения. И мы позднее чуть увидим, вот все эти братья находятся, вот фотографии этих братьев находятся на стенде. И мы о них немножко, немножко еще поговорим. И можно было бы сказать, что правительство, советское правительство в определенной мере достигло своей цели, да, она ослабила церковь, но тем не менее на места братьев, которые, которых арестовали, которых посадили в тюрьмы, отправили в ссылки, вставали новые братья, арестовали новые сестры, которые занимались служениями, которые продолжали это служение. И здесь вы видите некоторые атрибуты, можно сказать, присущие этому периоду. Например, вот эти валенки, которые символизируют те холодные края, в которых находились братья, отбывая, отбывая свое заключение, свои срока. Например, один из них, Евгений Константинович Шардославов, он отбывал заключение в Хабаровском крае, что очень далеко и где очень холодно. А, Характерным также, скажем, моментом этой, этого периода является то, что а, собрание и служение необходимо было проводить а, по домам, поскольку у своего молитвенного дома не было, власти запрещали это, и а, приходилось это делать в разных квартирах, домах, и, а, не делать это а, постоянно на одном и том же месте, потому что а, существовала угроза пресечения на него, было совершено нападение хулиганами, а, и он желая сохранить эту гитару, решил перебросить ее через забор. Он успешно перебросил ее, скрылся, убежал от хулиганов. И затем, когда он на следующее утро пришел для того, чтобы забрать эту гитару, оказалось, что она упала на штырь с той стороны забора и гриф сломался, что очень опечалило этого брата и, к сожалению, эта гитара не подлежала восстановлению и больше он на ней не играл. Нужно необходимо сказать, что он действительно очень красиво играл на ней и очень красиво пел. Также, что касается братьев Ганимы, братьев, которые находились в узах, вот здесь вы видите такой альбом, который молодежь, или один из альбомов, который молодежь составляла в поддержку узникам. Подходили к составлению подобных альбомов очень творчески, очень ответственно, с любовью, оформляя каждую, каждую страничку этого альбома, и это делалось все вручную. Поскольку многие братья находились в узах, церковь или братья и сестры из церкви очень много времени когда это было возможно уделяли слушанию христианским радиопередачам обычно это радиопередачи проходили рано утром и поздно вечером но власти стремясь оставить христиан без духовной поддержки без духовного питания пытались оглушить радиоволны на которых транслировались эти передачи и один из интересных фактов заключается в том, что сейчас, на том месте, где сейчас находится наша первая Пересипская церковь, когда-то была глушительная станция, которая глушила непосредственно эти волны, на которых транслировались христианские радиопередачи. Как я уже говорил, вернее, не упоминал, имя Павла Андреевича Куприянова, необходимо сказать, что это действительно был очень горячий человек, горячий брат, христианин, который ответственно подходил к служению. Здесь вы можете увидеть его Библию. Интересно, что в конце этой Библии на, на одной из страниц написано, написан следующий стих из Писания, который записан в книге пророка Иеремии. «Проклят всякий, кто делает дело Божье небрежно». И необходимо сказать, анализируя его жизнь, что этот стих, он был девизом его жизни, и он жил в соответствии с тем, что говорится в, этой, в этом стихе, поскольку он помогал очень много помогал христианам и не только помогал духовно но и помогал физически где чем мог и uh, это было его служением до конца жизни еще один брат который uh, очень uh, скажем uh, потрудился для первой пересписской церкви организовал uh, новый новое можно сказать так служение пересписской церкви это брат александр николаевич шевченко он впервые в пересеской церкви организовал uh, струнный и духовой оркестр это было в 60-х годах еще один брат, один из служителей а, Пересипской церкви, это брат Петр Яковлевич Умнов. Это был а, очень простой брат, очень искренний, горячий ревностный, который а, громко, постоянно говорил проповеди и призывал а, друзей христиан к а, искренней, к чистой и святой, святой жизни. А, далее наверху вы видите одна из фотографий. Это фотография, а, в самом верху справа, это фотография первого а, хора Пересипской церкви. Чуть-чуть ниже, левее, вы увидите фотография, фотография первой молодежи, вернее, простите, молодежи этого периода, периода с 61 по 78 год. Очень интересные, интересные фотографии или события, которые связаны с этой фотографией, можно увидеть здесь. Это маевка, молодежная маевка, которая проходила в районе села Корсунцы, за которую отвечал Евгений Константинович Шердославов, и которая была прервана милицией милиция и власти не разрешили проводить эту маёвку. Братья и сестры они пообедали и пообещали, что после обеда они разойдутся. И они действительно так и сделали, но они пошли вот с того места, где они проводили маёвку, с села Карсунцы, и пришли вот так по дороге, шли и пели, и пришли на Живаховую гору, где они продолжили свое общение. Далее очень интересный момент в истории Кирисовской церкви, я бы сказал, очень важный, очень главный. Это момент издательства или момент печатания христианской литературы. И брат, который очень много потрудился в этом, можно сказать, благодаря которому началось это служение, это Григорий Григорьевич Ворожко. Еще необходимо сказать об этом человеке, что в свое время он был исключен из высшего учебного заведения, из медицинского института. Власти ему не дали окончить его, а исключили с третьего курса. Это был очень образованный, очень ревностный брат и он постоянно стремился служить Богу, он постоянно стремился помогать христианам. Как-то однажды он зашел в книжный магазин для того, чтобы приобрести духовную литературу для занятий с молодежью. И рассматривая книги и изучая литературу, он увидел одну книгу, которая была очень красиво переплетена, и было очень красивое тиснение. И он спросил у продавца, кто является автором этого переплета. И продавец назвал ему имя и фамилия человека, и Григорий Григорьевич попросил его передать ему записку, в которой он назначал встречу этому человеку. Они встретились через определенное время, и Григорий Григорьевич попросил научить его своему, своему ремеслу. И этот человек, это был абсолютно светский человек, человек, который не имел ничего общего с крестьянами, он согласился и научил Григория Григорьевича переплетному делу. Григорий Григорьевич, в свою очередь, Передал это дело, он научил двух сестер, сестру Анну Вознюк и Тамару Умнову, которые, которые очень большую часть своей жизни или большую часть своего свободного времени посвящали именно набору книг и издательству книг. И необходимо сказать, что это был очень тяжелый, кропотливый труд, поскольку необходимо было набирать краской, которая была очень едкая и буквально разъедала руки. И один из первых сборников стихотворений, которые были напечатаны вот благодаря этому служению, это сборник «Луч света», который вот вы можете увидеть здесь. Также в связи с этим сборником необходимо упомянуть имя одного человека, это Василия Максимовича Беличенко. Это наш украинский поэт, который проживал в Харькове, это наш брат, христианин, который приезжал периодически в Одессу и помогал в редакции этого сборника и в составлении стихов. Здесь вы также можете увидеть некоторые из его сборников стихотворений. Это был также очень брат ревностный и подвязающийся в служении. И по словам очевидцев или тех, кто его знал, он очень любил приезжать в Одессу для того, чтобы помогать вот в редакции изданий этого сборника. И вот здесь вот внизу, для того, чтобы ну, мои слова не были голословные, вы можете увидеть инструменты или аппараты, можно так сказать, даже да, с помощью которых а, проходило или а, совершалось это а, издательство или книгопечатание. И по одному их виду можно понять, что действительно это служение было нелегким, а тем более если мы говорим о служении, которым занимались сестры. Также вы видите здесь одну фотографию фотографию Михаила Ивановича Хорева. А почему мы в этом периоде говорим об этом замечательном брате служителя? Существует история, которую он рассказывал, когда его перевели по этапу в, Одесскую, в одну из одесских тюрем. Там его встретил один из надзирателей. И когда он узнал, что Михаил Иванович является христианином, является баптистом, он начал горячо пожимать ему руку и говорить теплые и добрые слова о баптистах, о христианах. И когда Михаил Иванович спросил его, почему вы так тепло и добро относитесь к христианам, к баптистам, он сказал, что в этой тюрьме уже побывал один человек, один христианин, баптист, который оставил очень добрый след в этой тюрьме, который оставил очень доброе впечатление. Но, к сожалению, он не помнил имя, фамилию этого, этого брата, этого человека, и он начал описывать его внешность. И по описанию Михаил Иванович понял, что он говорил о Николае Павловиче Шевченко, это первый служи... о первом служителе нашей церкви. И впоследствии этот надзиратель, охранник, он э, всячески старался помогать Михаилу Ивановичу, где чем мог. И затем, когда уже отправляли Михаил за детской тюрьмы по этапу, он э, э, всунул в его сумку э, пакет, завернутый пакет. И когда позднее Михаил Иванович развернул его в поезде, то оказалось, что этот надзиратель передал ему сало, чеснок и печенье, которое вот вы можете здесь увидеть. Но это, конечно же, не то сало, чеснок и печенье, но это то, чем Бог расположил сердце этого охранника послужить э, Михаилу Ивановичу. Еще одно важное служение, которое было организовано в это время, в этот период в нашей церкви, в Первой церкви, это служение, которое организовали сестры Вера Трач и Вера Климошенко. Это служение воскресной школы. И необходимо сказать, что они подходили к этому очень ответственно, очень серьезно, очень творчески. Они имели очень хороший контакт с детьми, а также с их родителями. Они организовывали разные мероприятия для детей познавательными мероприятия, развивающие и помогающие, способствующие их, можно сказать, духовной жизни. И необходимо сказать в связи с этим, что служение Воскресной Школы вот с самого начала, как эти сестры организовали, оно практически существует и до сих пор, и также сегодня дети учатся в Воскресной Школе и изучают Слово Божье и познают христианскую жизнь. И последний стенд, о котором я хотел бы поговорить и о котором я вскользь запоминал в самом начале, это стен, на котором а, расположены фотографии братьев узников, которые отбывали заключение а, вот в этот период. Здесь, как вы видите, достаточно много братьев: а, Яков никиферович Кривой, Иосиф, а, Данилович Бондаренко, Василий Терентьевич Тымчак, Николай Павлович Шевченко и другие: Евгений, Константин, Шедослав, Александр Шевченко. То есть в этот период церковь переживала очень большую нехватку братьев, которые могли бы стоять впереди, которые могли бы руководить, которые могли бы доносить искренне, искренне доносить чисто слово Божье. Один из интересных фактов, который можно сказать произошел в то время, это касается Евгения Костиничевы, Александра Шевченко. Интересно то, что их невесты отправились с ними вместе с ними в заключение, и это был не курорт, это была Якутия. И это был Хабаровский край, где они и а, находились вместе с ними, и где было совершено их бракосочетание, которое совершал а, Михаил Иванович Хорев, о котором а, я только что говорил. А, к сожалению, а, можно много, вернее, можно сказать, к счастью, можно много говорить, но, к сожалению, у нас недостаточно времени, чтобы поговорить, можно сказать, о всех событиях или о всех деталях, которые может, проходили в это время, но это вкратце та информация и вкратце информация о тех Божьих благословениях, а также о Божьих испытаниях, которые постигли пересебскую церковь в этот период. И хотелось бы пожелать, чтобы действительно эта история она никогда не забывалась и чтобы тот след, который оставили братья впереди нас, чтобы он никогда не забывался и чтобы пример, который они нам оставили, которые они нам показали, перенесся и на другие поколения, чтобы этому примеру подражали и молодые люди в наше время. Благодарю за внимание. Устроены? Улыбка в эфире, поехали. А следующий период истории Одесской Перевисовской церкви называется «Возвращение узников. Гонение продолжается. Года 1979-1988 года. Этот период характерен тем, что в 1979 году возвращаются из УЗ такие служители, как Павел Андреевич Куприянов, Александр Николаевич Шевченко, Евгений Константинович Радославов, также Николай Ерофеевич Бойко. Эти служители возвращаются из УЗ, и молодежь решила сделать им памятные подарки в связи с возвращением братья. Вот такие вот экспонаты колючая проволока и факел. Колючая проволока, как знак тюрьмы, символ тюрьмы и факел, факел веры. А также песня возрождения, которую вы можете видеть здесь. Она переплетена и обложка сделана собственными руками молодежи на собственные средства. 2 мая 1979 года состоялось торжественное собрание, посвященное возвращению узников из тюрьмы. Однако это собрание до конца не, не было, так как власти узнали об этом общении. И приехали, чтобы разогнать и арестовать молодежь. Но их целью было не столько разогнать и арестовать молодежь, сколько в очередной раз арестовать служителя церкви Николая Ерофеевича Бойка. Однако им это не удалось. Молодежь стала спинами друг к другу. Николай Арофеевич, незаметно через задний, через черный ход вышел из здания молитвенного дома и перешел в соседний двор. Далее молодежь разбилась по группам и поехала в центр города, чтобы свидетельствовать о Христе. В это время можем развернуться на эту сторону потому что ковлик идет вся эта сторона вам показывает В это время начинается оживление в церкви однако областям это начинает не нравиться, потому что они прекрасно понимают что живая церковь со служителями которые вышли недавно из УЗ, может нанести много вреда в кавычках городу и в частности СссР. И в газетах появляются такие вот статьи, порочащие чистое имя Церкви Божьей. Здесь мы уже на сцене статьи, которые пишут всякую неправду и грязь на служителей Пересипской Церкви. По телевидению также выходит передача под названием «Тени на улице Цемлянской», в которой порочат именно уже Николая Ерофеевича Бойка, служителя Пересипской Церкви. Там показываются такие вот моменты, как колючая проволока, черепа, трупы, гробы, гробы. И на фоне всего этого фотография служителя Николая Рафиевича Бойко. В это время начинаются обыски в домах у Евгения Константиновича Родослава, И он уходит на нелегальное положение. Этот год, 80 можно считать началом издательства «Христианин». Здесь на полочках вы можете видеть также экспонаты, с помощью которых в свое время... Друзья печатали сборники, песни, возрождения, разные открытки и прочую, прочую христианскую литературу. В 1982 году на базе Пересебской церкви организовывается духовой оркестр в составе приблизительно 30 мальчиков. Сменным руководителем до всего времени и тогда является Юрий Олегович Мазов. Угу. Труба как символ оркестра. В 1980 году арестовывают на 10 лет в тюрьме Николая Ерофеевича Бойко. В 1984 годах начинаются обыски в домах сестер, которые занимались служением с детьми, служением воскресной школы. Это такие сестры, как Вера Константиновна Радославова, Лариса Костова и другие сестры. В домах было очень много литературы для, воскресного, для служения воскресной школы. Эти, эти сестры уходят на нелегальное положение и помогают Евгению Константиновичу в издательстве «Христианин». Для того, чтобы печатать литературу, необходимо было большое количество бумаги. Однако в Одессе невозможно было, нельзя было закупать такое количество бумаги, потому что власти бы заподозрили что-то что неладное. И бумагу в таких вот чемоданах на поездах возили со всего Советского Союза, со стран Прибалтики. Понемногу закупали, понемногу во всех городах. Где можно было это делать, друзья вот таким, таким вот образом трудились и в этом служении доставляли бумагу издательства, собирали необходимое количество для печати литературы и передавали в издательство христиане. Также вы можете видеть здесь вот закрутки, доску, закаточная машинка, тарелки. Это закрутки символизируют то, что когда друзья были на нелегальном положении, братья и сестры специально делали такие вот закрутки и передавали им для того, чтобы они с 1985 год это рукоположение таких служителей, как Петр Константинович Радославов и Николай Михайлович Сида. Далее, через полгода после того, как Петра Константиновича рукоположили, Петра Константиновича, Евгения Константиновича Родославова и Виталий Николаевича Костова арестовывают на 7 дней. Здесь также можно видеть фотографию Тамары Ивановны, жена Петря Константиновича Родослава, с детками, когда нет папы дома, когда он находится в тюрьме или на легальном положении, разбирает вот Слово Божие с детками. В 1986 году, в 1987 году, руку Павла Андреевича Куприянова на пресвитерское служение, а Евгения Васильевича Макарова на диаконское служение. И в 1986 году, 9 апреля, на пасхальном служении разрушают до основания молитвенный дом на улице Цемлянской. Здесь также есть фотографии этого молитвенного дома, также друзей, братьев и сестер. Очевидцы говорят, что один... в этот день приехало просто много самосвалов, много машин. И был молитвенный дом, были скамейки, все остальное, все остальное имущество, все это просто до основания разрушили и остались только руины. После этого церковь собирается по улице Лиманны, а далее во дворах верующих. Здесь также можно видеть фотографии форта вот, во дворах верующих, общение вот на улице, когда-то проходили. И в 1988 году из УС возвращается Николай Рафаилович Бойко после восьмилетнего заключения, и церковь принимает решение на общем членском собрании строить новый молитвенный дом по адресу 13 Черноморский переулок 14. Далее, обратите, пожалуйста, внимание, вот такие музыкальные инструменты, как камертон, и механический, и акустический. Это инструменты регента. Они принадлежали Григорию Григорьевичу Барушко, который был бесменным регентом на протяжении 16 лет в Одесской Перейсовской церкви. Григорий Григорьевич был очень образованный человек. Его мечтой было стать врачом, чтобы служить людям. Однако, так как он был верующий человек, ему надо было выбирать либо образование, либо веру в Бога, и он выбрал веру в Бога. И очевидцы говорят, что у него было не просто желание стать врачом, у него было призвание, и когда, если в домах у верующих случались какие-то проблемы, болезни у детей, взрослых, он всегда без, без каких-либо колебаний шел, слушал, осматривал больных и даже назначал лечение. Он был бессменным руководителем хора с 1984 по 2000 год. За внимание, в период. здравствуйте дорогие друзья я вам хочу рассказать о последнем периоде э, в нашей церкви но прежде чем я начну свой рассказ я хотел задать вам вопрос находились ли вы когда-то в заточении ваши мысли ваши желания как бы находились ли они когда-то за решеткой за закрытой дверью когда вы хотели что-то сделать, и не получалось. Когда вы хотели что-то создать, и это пресекалось либо другими людьми, либо обществом. Это то, что испытывала Пересипская церковь на протяжении э, тех периодов, которые, о которых рассказывали раньше. Период 89 по 2012 год, это период возможностей, период открытых дверей, которые Бог послал для Пересипской церкви. Именно за это время организовалось более, новых 10, более 10 новых церквей. Именно за этот период был отстроен молитвенный дом. Именно в этом периоде открыта была христианская школа, библейский институт, было открыто и периодическое издание и многое другое. Сейчас я вам более подробно расскажу о каждом. Как вам сказали, Павел Андреевич был рукоположен в 87 году. В 89 году, когда братья многие братья вернулись из тюрьмы, и было членское собрание, один из вопросов, который стоял, это будем ли строить молитвенный дом. И членское собрание разделилось. Многие из братьев говорят, зачем строить? Один молитвенный дом уже отобрали, другой молитвенный дом уже разрушили до основания. Но Павел Андреевич встал и сказал, братья и сестры, будем действовать тихо, чтобы никто не знал, будем действовать быстро, чтобы поставить государство перед фактом, что уже церковь стоит. К весне 89-го они собрали весь материал, и уже в июле 89 -го года провели первое собрание. Через некоторое время приходит э, одна женщина. Э, семья эта обратилась к Богу таким образом, Михаила Людмила Ткач. Людмила, э, она была женой моряка, и она пристально наблюдала за семьей Николая Михайловича Седака. И, наблюдая за ним, она таким образом пришла, э, за их семьей, она таким образом пришла в церковь. Общаясь с верующими людьми, Бог зажег в ее сердце огонь. В одно из воскресений она приходит с большим дорогим букетом цветов, выходит наперед и говорит, я хочу покаяться. И она покаялась. Муж ее, придя с рейс, наблюдая за ее поведением, за изменениями, которые в жизни произошли, его жены, он тоже приходит к Богу. И... Через некоторое время так случилось, что они переселяются в другой район Одессы. Им было тяжело добираться до Пересипской церкви, большое расстояние. И они обращаются к братьям и говорят, почему бы не открыть новую церковь в районе Черемышек. И братья говорят, давайте будем молиться. И они начали молиться. Уже в следующее воскресенье, когда они пришли, они сказали, мы договорились со школой, которая готова давать в аренду помещения. И церковь благословила Евгения Васильевича Макарова и Виталия Николаевича Костова на организацию церкви, которая сегодня называется церковь «Ковчег спасения». Они собираются на счет 87. Люди начали приходить в церковь. Люди, пьяницы, оставлять алкоголь, возвращаться и созидать свои семьи. Наркоманы перестали использовать наркотики и выходить начали из зависимости. И в третьем году э, Бог положил на сердце Евгению Константиновича организовать Вторую Пересипскую церковь, которая сегодня называется Дом Мира, и собираются они в помещении на Махачкалинского. Бог э, расширял двери, и многие люди приходили в церковь. Молодые горячие братья. Эти братья говорили везде, где только могли о Боге, и на остановке, так и на остановке, в трамвае. На базаре, везде, где встречали людей, которые были открыты их слушать, они говорили. И братья заметили, что те знания, которые у них были, эти знания были очень маленькие, о боги, их было недостаточно. Поэтому братья договорились открыть библейский институт, которым руководил Виталий Николаевич Костов. Вот эти фотографии занятий, которые проходили в этом институте. Виталий Николаевич... Не